А зеркало кусочек отломился, и в сердце льдинкою проник. Замерзло сердце. Кай вдруг изменился. Куст розовый весь съежился и сник. С красивой женщиной по городу помчался, не замечая никого вокруг, решил, что в роскоши найдет он счастье. Сложить то слово – невеликий труд. Прислуживали в юге до метели. Постель стелила матушка Пурга. Но не пугали холода постели, В глазах стояли снега жемчуга. Так день за днем душа без ласки мерзла, Но взор пленяли бриллианты льда. Да, засверкали в снежном замке грозы, Растаяли бриллианты, И нужда свои объятия горькие раскрыла. Зеленый змей лукаво подмигнул, А память воскресила то, что было, Как розы кустун, под ноги швырнул. Заныло сердце, захотелось снова воскать свой взор благоуханием роз. Нашел останки старенького дома, Где куст любимый и прекрасный роз. Вернись назад, безжалостное время. Ее не встречу больше никогда. По глупости своей я брошен всеми. Лишь эхо отвечала ему. Да...